невозможно, скорее всего и на следующий год, возможно, невозможно но знаете, как приятно помечтать об этом а есть люди, которые мечтают только о плохом с утра до ночи, с утра до ночи что будет, и это выглядит так вот мне сделали эти плохие они на меня повлияли это. А, так, чтобы ему было плохо а собаке, вот негодяйка еще об этом, еще. так, посмотри ну, сволочь, негодяй этот. а где же ты?